Всем привет! Спонсор этого неожиданного видео новый закрытый RP проект на базе игры SCP Secret Laboratory. Особенность этого проекта заключается в подборе игроков, что будет максимально исключать появление в игре людей незнакомых со вселенной SCP. Также этот проект закрыт для поиска в самой игре, что еще сильнее гарантирует, что люди со стороны не смогут подключиться и помешать знутокам лора SCP наслаждаться игровым процессом. Если вас заинтересовает, этот проект, предлагаю вам зайти На их начальный дискорд И задать разработчикам вопросы Если таковые появились Когда вы убедитесь, что это действительно Серьезный ролевой проект Вы можете подать заявку на вступление В ряды этого сообщества через анкету Ссылка на дискорд и на анкету В описании Особенно крутые знатоки Лора могут проводить События, сценарии которых Будут опираться только на то, что написано На сайте SCP Заходите и играйте на этом или там. Нам РП сервере SCP-50 панацея. Объект номер SCP-500, класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-500 следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от яркого света. Для предотвращения нецелевого использования к SCP-500 допускается только персонал с четвертым уровнем допуска. Описание. SCP-500 – красные таблетки, хранящиеся в маленькой пластиковой банке, количество которых на момент написания данного документа равняется 47 штукам. Таблетка, принятая перорально в течение двух часов из субъекта от всех болезней. Необходимое для исцеления время зависит от тяжести и количества заболеваний. Многочисленные попытки синтеза соединения, которые предположительно являются действующим веществом таблеток, не увенчались успехом. Примечание доктора Кляйна. Персоналу организации с уровнем допуска ниже 3, доступ к SCP-500 отныне закрыт. Впредь никто не будет их использовать для лечения похмельного синдрома. Сначала заразитесь СПИДом, а потом уже запрашивайте доступ. Запрос 1774К. Доктор 522F запросил одну таблетку SCP-500 для тестов с SCP-038. Запрос одобрен. Доктор Гирс запросил одну таблетку SCP-500 для тестов с SCP-914. Запрос одобрен. Доктор... Запросил одну таблетку SCP-500 для тестов с SCP-253. Запрос отклонен. Доктор Гиббонс запросил две таблетки SCP-500 для личной аптечки. Запрос отклонен. Приложение 500-1. Одобрен запрос на использование двух таблеток для тестов с SCP-08. В результате проведения серии опытов на сотрудниках класса D, инфицированных SCP-08, установлено, что принятие всего одной таблетки даже на последней стадии заболевания приводит к полному выздоровлению. Количество таблеток на момент написания 57. Доктор 21D. Приложение 500-2. Одобрен запрос на использование одной таблетки для тестов с SCP-409. SCP-500 протестировал на субъекте 409D5 ранее подвергнутому эффекту SCP-409 полное восстановление завершено. Смотрите приложение 409-1 количество таблеток на момент написания 56. Доктор 21D приложение 500-4 запрос 51774 я одобрен 5 таблеток использованных в экспериментах SCP-38 установлено что SCP-38 способен производить дубликат SCP-500 однако эффект таких таблеток ограничен показано что таблетки-дубликаторы эффективны лишь в 30% случаев при лечении субъекта. При этом эффективность продолжает уменьшаться с течением времени, прошедшего с момента копирования. В 60% случаев, когда инфекция носит постоянный характер, признаки заражения остаются. Однако дальнейшего заражения не происходит. Так как запас оригинальных SCP-500 крайне ограничен, всем сотрудникам, страдающим каким-либо неизлечимым заболеванием, рекомендуется принимать дубликаты, произведенные SCP-38. Все пять задействованных SCP 500 возвращены. Количество таблеток на момент написания 56. Приложение 500-5. Во время экспериментов с SCP-38 одна таблетка украдена для, как сообщается, избавления от похмелья. Отныне установлен более строгий контроль за экземплярами SCP-500. D. Количество таблеток на момент написания 55. Приложение 500-6. Одна таблетка использована для тестов с SCP-231-4. Количество таблеток на момент написания 54. Приложение 500-7. Одна таблетка использована в эксперименте 447 Количество таблеток на момент написания 53. Приложение 500-8. Одна таблетка использована для тестов с SCP-208. Количество таблеток на момент написания 52. Приложение 500 9. Запрос 51862D подтвержден. Одна таблетка SCP-500 помещена внутрь SCP-914, выставленного на режим тонко. Полученный объект классифицирован как SCP-427. Количество таблеток на момент написания 51. Приложение 500-10. Пять таблеток взяты для использования в проекте Олимпия. Однако израсходованы лишь две из них. Оставшиеся три будут возвращены в ближайшее время. По возвращении количество таблеток станет равно 49. Приложение 500-11. Две таблетки, использованные в эксперименте 217. Количество таблеток на момент написания 47. Приложение 500-12. В запросе на исследование непреодолимого психического влечения, ведущего к принятию SCP-500, отказано ввиду очевидности. Дозировка лекарств. Бережливость давалась нелегко. Каждый день поступали новые горы запросов на использование SCP-500. Каждый день Совету 5, не покладая рук, ставил штампа «Отказано». Были десятки агентов фонда, оказавшихся слишком близко к своей цели. Ученых, которые на собственной шкуре узнали, что средств защиты бывают недостаточно. Руководители зон, которые побывали под множеством разнообразных воздействий и поплатили за это здоровьем. Оставалось только 47 таблеток. Смотрители отвечали отказом. Неизбежно, рано или поздно, они давали слабину слезливая история была слишком жалостной чтобы отказать просителю а потом шел очередной вал прошения от новых людей ждущих в очереди на убийство своей надежды ждущих ответа на все свои молитвы совет смотрителей выслушивал каждую просьбу системы видеонаблюдения записывали каждую предсмертную мольбу о милости иногда эта милость была одарована. скоро осталось только 40 таблеток смотрители отвечали волевым отказом конечно же как всегда им приходилось делать новые исключения фонд простоял десятки и сотни лет одну минутную слабость от другой отделяли годы и года, но в глобальном масштабе времени имело значение. Чем сильнее смотрители брали волю в кулак, тем больше ярко-красных таблеток утекало меж пальцев. Фонд простоял тысячу лет. Осталась только одна таблетка SCP-500. Все архивы были подчищены, Теперь в эпоху без бумажного дел производства это было проще. Вмешательство в разумы тысяч агентов и докторов заняло лишь один миг. Никто больше не мог подавать просьбы. SCP-500 находилась под присмотром совета смотрителей. Под Замком, где ей предстояло пробыть все грядущие поколения. Об SCP-500 никто не должен был знать. Об SCP-500 знал совет смотрителей. Было созвано совещание, на повестке которого стояло обсуждение положения каждого смотрителя. Один за другим они вставали перед лицом своих коллег и подавали прошение. О5-1 был мертв. SCP-500 была нужна ему дольше, чем всем остальным, за что он и поплатился. У 5 4 слишком много времени провел среди чужаков. Его выдвинули на эту позицию, и в этом была их вина. O5-2 уже не одну сотню лет страдала от немилосердной болезни, которая, как выяснилось, вызывается путешествиями между измерениями. Мерцающий и пропадающий силуэт-смотрительница мог только безмолвно умолять о милости с протянутой рукой. Как можно было ей отказать? У 5 5 повезло не так сильно, как остальным с их оборудованием, продления жизни в отличие от большинства своих коллег он никогда не был юношей и пусть даже мог жить вечно что только от такой жизни и так один за одним все смотрители совета изложили свои просьбы каждый смотрел на остальных с уверенностью в том что соратники прислушаются гласовы пиющего и отдадут заветную таблетку подсчет голосов показал 13 стороннюю ничью у 5-6 не знал кто выстрелил первым но среди всего совета только один прошел курс подготовки агента и даже сейчас в тысячи лет от отрасли света сил, он лучше остальных знал, как жить и как лишать жизни. Он взял баночку и выкатил последнюю таблетку себе на ладонь. На какую-то секунду в его ноздри ворвался запах пороховой гари и вонь смерти. Потом он зажал нос и проглотил таблетку. Та двинулась по пищеводу. И агент, некогда носивший прозвище ковбой, ощутил, как кости встают на место, как растворяются опухоли, как уходит всякая боль и пропадают нарывы. А потом он услышал звук, который бывает, когда в машину для продажи жевательной резинки на поют новые шарики. Он посмотрел вниз. SCP-500 была полна до отказа. Новая этикетка гласила, у вас осталось неограничено пополнение лекарства.